Привет, на связи Дмитрий Кровельщик. Я всегда мечтал научиться делать фальцевую кровлю. Но в моем городе не было курсов, которые могли бы меня этому научить. Я искал информацию везде, спрашивал у знакомых, искал в интернете, но все, что я находил, было либо слишком простым, либо слишком сложным для меня. Однажды я решил отправиться в Санкт-Петербург в колледж водных ресурсов, где проводили базовое обучение по фальцевой кровле. Курсы продолжались 15 дней, и я потратил все свое свободное время на изучение этой увлекательной темы. В начале обучения мы учились теории. Мы изучали устройство воротника дымовой трубы, конька, примыканий на рядовых картинах, подводки рядового к разжелобку и к карнизному свису. Но самое интересное началось на следующей неделе, когда началось практическое обучение. В кровельной мастерской колледжа были установлены кровельные тренажеры, все необходимое оборудование и инструмент. Опытные мастера производственного обучения показывали и объясняли каждый шаг, а я мог внимательно наблюдать, как они работают и повторять за ними. Конечно, было нелегко, но я очень старался и освоил все типовые узлы кровли, Получил возможность поработать всем современным кровельным инструментом и оборудованием. Я очень доволен продуманным практическим обучением, теперь я твердо знаю, как правильно делать двойной фальц, как пользоваться кровельным инструментом. В конце курса я успешно сдал экзамен на третий разряд и получил удостоверение гособразца. У меня большие планы, это только начало. Я хочу продолжать углублять свои знания и навыки в этой области и стать настоящим профессионалом в своей сфере. Хочу выразить особую благодарность мастеру Олегу Муразовичу и старшему мастеру Эдуарду Гровичевичу за терпение и благожелательность при практическом обучении. Они действительно знают свое дело и передают свои знания и опыт своим ученикам. Теперь у меня есть все базовые знания а навыки я буду зарабатывать на крыше. Всем желающим настоятельно рекомендую это увлекательное обучение, где цена и качество совпадают. Если вы хотите научиться фальсовой кровли, то этот базовый курс идеально подойдет для вас. Если у вас возникли вопросы по содержанию обучения, по стоимости, не стесняйтесь, позвоните Олегу Муразовичу или Эдуарду Гровичевичу в рабочее время. Желаю успехов!